Мне кажется, что сегодня, в столетии Октябрьской революции, очень важно говорить о том, что изменила революция в положении женщин и в гендерном порядке, с одной стороны, а с другой стороны, помнить о роли женщин в революции. И, на мой взгляд, ключевое изменение, связанное с революцией. 2017 -го года связан, заключается не только в принятии разнообразных декретов и законодательных инициатив, которые регламентируют новый гендерный порядок, не только в организации агитационной работы и работы образовательной связанные с темой сексуальности и э, семьи, но во многом с прорывом от э, либерального э, феминизма XIX века, упирающегося в вопросы, вопросы исключительно э, самореализации, творческой реализации, буйства сексуальности, сексуальных свобод а в, с, с переходом от такого феминизма к феминизму э, более радикальному, к феминизму социалистическому, к феминизму, который не мыслит женское движение и э, изменение гендерного порядка в отрыве от изменения социально-политического порядка в целом. Я считаю, что Октябрьская революция в контексте женского движения подарила важные формы организации женщин, начиная с отдела, затем комитет советских женщин и другие, которым многие из нас испытывают скепсис, потому что кажется, что это организация сверху. Но На самом деле, если вблюдаться в их историю, у, женской, у женских организаций всегда была своя повестка, нередко в конфронтации с главной партийной повесткой, более того, в контексте международного женского движения, международных деклараций, например, декларации по конвенции по иллюминации всех форм насилия против женщин, именно профсоветские женские организации внесли наибольший вклад в создание и ратификацию этих документов. В юбилей революции 1917 года возникает вопрос, что же именно эта революция принесла женщине, в первую очередь угнетенной женщине Российской империи. Есть очень много работ, в которых можно, да даже в Википедии можно ясно прочитать, что она принесла облегченный рабочий день, она принесла ясли, право на аборт, право на развод право на то, чтобы считаться равнозначным членом общества. Но я хотела сказать о другом. Я хотела сказать о том, что вообще без женщин революция 1917 года была бы невозможна в феврале 17-го женщины выходили на улицы с лозунгом «Если женщина раба, не будет и свободы, да здравствует равноправная женщина». И именно эти женщины, матери, глядящие на своих полуголодных и больных детей, жены, людей, жены военных, которые умирали в это время на полях Первой мировой войны, и оголодавшие работницы, были локомотивом революции. 22 февраля 1917 года Года, как пишет большевик Каюров, большевистское руководство настаивало на том, чтобы работницы текстильных фабрик отказались от публичных преступлений. И тогда они не послушали большевистское руководство и все-таки вышли. женщины-агитаторы Невской предельной фабрики вышли на улицы, и они шли по Петроградской стороне и кричали «Все на улицу, кончай работать!». Раскрывали двери цехов и звали мужчин-работников присоединиться к ним в этой огромной демонстрации. Забрасывали снежками машиностроительный завод «Нобеля», договорились с работавшими на заводе «Эриксона» большевиками и эсерами о том, что нужно начать всесоюзную всероссийскую забастовку. И э, в этом смысле революция 1917 года сломала привычную схему, по которой мыслили люди раньше. Потому что э, ж неравноправное положение женщин считалось естественным, обусловленным исключительно их физическими особенностями и это разделение воспринималось как нечто нормальное. И после 1917 года, буквально в несколько месяцев, выяснилось, что на самом деле ничего естественного нет. И сейчас мы помним о том, что естественного нет. Сталкиваясь с проблемами, например, транссексуальных людей, квир-людей, ЛГБТ-людей, мы понимаем, что те границы, якобы естественности, которые мы выстраиваем для того, чтобы отделиться от них, это границы иллюзорные, почти такие же иллюзорные, какими были границы, согласно которым, в женщины в XIX веке не имели права ни на образование, ни на владение имуществом, ни на то, чтобы свободно распоряжаться своим телом. Революция 1917 года не завершилась мировой революцией, и ее последствия были достаточно тяжелыми для всех нас, ее долгосрочные последствия были тяжелыми. Но тем не менее, в юбилей мы вспоминаем этот день как воспоминание о возможности того, что то, что э, некоторые э, правые или консервативные силы Силы пытаются продемонстрировать, как естественное, а на самом деле таковым не является. И мы сами устанавливаем границы нашего гендера, границы наших прав, границы наших э, действий в этом мире. И только от нашего действия зависит, каково будет наше будущее. Революция 1917 года и повестка, которая складывалась вокруг нее, конечно же, феминистская повестка, ставила одни из задач своих – это изменение и трансформация института семьи. Многое было достигнуто, но, к счастью, то есть мы получили детские сады, и с женщиной была снята часть работы. Но хотя сто лет прошло, основное, основное, мы видим, что семья – она осталась почти такой же самой женщина продолжает воспитывать ребенка в основном сама, сидит в декрете, скорее всего зарабатывает, тоже обеспечивает, до 18 лет растит ребенка тоже, тратя и свои ментальные, моральные усилия и экономические. И в этом вопросе как бы основ, основные, основные работы там, революционные работы Калантай, Бабеля, женщины социализма, они, общество и материнство, их задачи они достигнуты не были, так как сейчас мы видим с, с общество, где ну, как я уже говорила, женщины так или иначе остаются основными, э, основными э, ис, источником воспроизводства населения на всей планете. Э, и мне кажется, что э, как бы главного, одним, из, одним из важных вопросов о современной там, революционной какой-то теории, практики или вообще современной феминистской мысли э, в первую очередь должна быть. Э, Продолжение той критики, которая там была сто лет назад. Конечно, там есть с которым этим занимается, но хотелось бы, чтобы это внедрялось и в политическую практику, и там, в социальную практику, и в частности левые организации ставили одной из задач, это, это все-таки достижение равенства в в воспроизводстве населения. Итак, сегодня 100 лет Октябрьской революции. Мало кто помнит, что в этом же году мы отмечаем и столетие женского избирательного права, с которого, собственно, и началась революция. Революция началась с крупной женской забастовки, где главным лозунгом был «Без женщин избирательное право не всеобщее». Формально женщины получили избирательное право, и первые годы после Октябрьской революции были представлены женщины высшей руководства страны. Это Калантай, ну и в какой-то степени Крупская. Но после Сталина женщины из принимающих решения исчезли. Сейчас Накануне президентских выборов мы наблюдаем очень негативное отношение со стороны мужчин, избирателей, да и женщин к выдвижению женщин-кандидатов. Называют это цирк с конями, там что-то привязывают к проституции, хотя женщины, которые заявились о, заявили о своем выдвижении, это женщины очень разные и представляют разные Взгляды, спектры. Есть среди них и доктор экономических наук Оксана Дмитриева. Есть кандидат экономических наук, это я. И вот сейчас вот мы опять не можем ну, прийти к избирательному праву для женщин. То есть женщины рассматривают как ну, там, сестер, дочерей, жен, но никак не субъектов избирательного права. Поэтому я думаю, что пора бы уже через сто лет обеспечить женщинам, общее избирательное право и право в том числе быть избранным.